Так, приветствую вас, стрельцы! Посмотрим сегодня, что вам принесет октябрь. Какие энергии, какие будут сферы жизни активны? Ну, само по себе первое число будет интересно. Интересно оппозиции от Венеры к Юпитеру. Для вас это будет взаимодействие между пятым и одиннадцатым домом. Чем это интересно? Это будет желание. Ну, в чем-то себе, может быть, позволить лишнего, благоприятно для получения удовольствий, для получения радости от жизни, возможно, зачатия, возможно, какие-то интересные, неожиданные знакомства, но вряд ли они будут долгосрочными. Тем более, что Венера попадает в одиннадцатый дом, это дом дружбы, а также дом больших коллективов То есть, может быть, человек из какого-то вашего окружения, может быть, даже дружеского. Далее, со 2 числа у нас Меркурий становится прямым, наконец-то, и появляется благоприятный период для творческой реализации, ну и не только творческой, вообще для любой деятельности. Особенно до 7 числа. Там будут очень благоприятные аспекты. Для вас Меркурий будет работать по 10 дому, а это уже намек на... Возможности в карьерном росте, на возможности закончить какие-то проекты, начать новые проекты. А вот после 10 числа Меркурий попадает уже в весы. Весы, 1 дом это дом друзей. То есть будет больше желание взаимодействовать с обществом, с окружением, встречаться со своими друзьями, и соответственно, я думаю, что самый такой вот главный Свой рабочий момент он уже будет выполнен вами именно в первой декаде месяца. 10, 11, 12 могут быть достаточно напряженными дни, поскольку здесь будет наблюдаться два напряженных аспекта от того же Меркурия, который будет уже двигаться по вашему Сейчас я перемещу Дому друзей. Здесь будет оппозиция складываться к Юпитеру. Юпитер уже у вас здесь передвинется в зону любви детей. Смотрите, здесь могут быть какие-то несерьезные отношения, несерьезные обещания. Может быть желание что-то пообещать, но вряд ли потом получится сделать. В общем, в эти дни лучше никому не верить и не брать на себя никаких обязательств. По Марсу, обратите внимание, Марс делает из вашей зоны партнерства в зону дома семьи достаточно напряженный аспект. Ну, красный, это значит опасность. Нептун силен, Марс здесь не очень. Значит, есть указание на то, что, возможно, вы как-то будете плохо понимать обстановку внутри своей семьи. И может наблюдаться излишняя... Какая-то агрессивность со стороны вашего партнера. Может быть, какое-то страстное желание чего-то добиться от него любой ценой. Возможно, какие-то обманы, неясные ситуации. Помните, что все это временно. Учитывая, ну, учитывая, что Марс засел в вашем седьмом символическом доме, в доме партнерства на несколько месяцев, то, естественно, что дела, связанные с партнерами, будут у вас стоять на первом месте работа над ошибками работа в установлении гармоничных взаимоотношений со своими партнерами уже 13-14 вы почувствуете облегчение поскольку появится благоприятный аспект между Венерой и Сатурном Это будет возможность каких-то приятных поездок, заключения каких-то приятных конструктивных диалогов могут быть Интересные, интересное, такое серьезное, ответственное развитие отношений, тем более что тут еще идет на соединение, ну, к точному аспекту между Венерой и Марсом, поэтому впереди вас ждут все-таки э, такие благоприятные договоренности, примирения со своими партнерами, то есть возможности будут. Эти возможности будут ближе к детству, к 18-19 числу. Конечно же, от вас будет наблюдаться такое знаете, определенное давление. Плутон стал прямым с 8 числа, и он в вашем символическом втором доме финансов. Будете очень настроены на то, чтобы руководить какими-то... Ну, то есть быть... Будьте руководящим во взаимоотношениях с окружающими будете проявлять некоторое давление на них конечно же окружающие будут чувствовать ваш напор ну и в принципе будут готовы даже где-то в чем-то поступиться и пойти к вам навстречу 22 -го, 23 -го, значит сатурн становится прямым в вашем третьем доме договоренностей и также он обращает внимание сейчас на то что делает аспект благоприятный к Меркурию. От Меркурия, кстати, посмотрите, он хотя, да, он сходящийся к Марсу. Ну, я думаю, что вот где-то в этих числах, начиная с середины, там до числа 25-26, до 6 для вас будут открываться очень хорошие возможности в установлении каких-то конкретных целей, планов, хорошо для работы, для карьерного роста. Ну, вообще, знаете, вы начнете занимать такую лидерскую позицию. Еще у вас здесь шестой дом идет под напряжением, ура, ну уже достаточно долгое время у вас находится в напряжении. И смотрите, конечно, правильно перераспределить свою энергию, если там что-то как-то не так с здоровьем, значит, разобраться со своей занятостью, со своей работой, с рабочей средой, может быть, где-то в себя в чем-то ну, сложить какие-то полномочия излишние. Ну, то, то, то что вам перестала доставлять удовольствие, лучше от этой работы уходить и подыскать что-то другое. Также это может быть указание на то, чтобы уделять своему здоровью какое-то определенное внимание, но это уже, знаете, такой последний рывок, я думаю, что в ближайших там, полгода закончится уже все самое сложное, что могло быть. Ну и хотелось бы обратить внимание еще на такой интересный аспект в этот день, как Солнце и Венера одновременно переходят в ваш одиннадцатый дом друзей, не друзей, а не 11-й, а 12-й дом, который отвечает за тайные какие-то ваши связи, за что-то неофициальное, за что-то скрытое. Это, кстати, может быть заведение любого закрытого типа, в том числе и больнички, и всякие фонды. Ну, Наверное, это все-таки указание на то, что если вы будете заниматься вопросами, с, связанными с этим домом, то вас ждут хорошие перспективы, хорошие результаты. Сам по себе конец месяца является достаточно напряженным, особенно уже где-то 27, 28, 29 вы почувствуете в этих числах. Определенное напряжение, вот, например, 29-й, видите, будет такой достаточно конфликтный день относительно взаимоотношений с вашими партнерами. Много будет напряжения. Причем напряжение это будет к концу месяца все больше нарастать, потому что 30 числа Марс, который в женских картах символизирует мужчин, становится ретроградным, а это говорит о том, что Тема партнерства будет вами очень тщательно прорабатываться в ближайших несколько месяцев, ну, до середины января точно. И плюс Венера начинает идти, восходящийся аспект оппозиции с Ураном. И здесь тема 12-й, 6-й То есть это либо может быть иммиграция, это может быть тема, связанная с неофициальной какой-то деятельностью может быть тема связанная со здоровьем То есть будьте внимательны в этих сферах возможны какие-то неожиданные ситуации, но они скорее всего уже могут вас ожидать в начале следующего месяца ну а пока на этом я заканчиваю. Хочу сказать, что есть еще два интересных аспекта, которые я рассмотрю в следующем месяце. Это полнолуние 10 числа, сделаю отдельно для каждого прогноза, и 25 числа новолуние в Скорпионе, которая откроет собой коридор затмений до 8 ноября. Даты очень значимая, поэтому я буду рассматривать их отдельно. До встречи в следующих видео.